Прошу прощения, это у вас 12-й айфон? Да. Классный подарок. Какой подарок? Мы народ рабочий. Если бы не моя светлая голова и золотые ручки, его бы не было.